Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня у нас панамка, девчонки, навеянная идея прада украденная сварованная но уже ее вязали моя интерпретация она конечно там не будет ни надписи ни треугольника прада я просто взяла идею вот приблизительно ну хотя их много сейчас этой этих, этих панам и вяжут и шьют вот самая удачная модель еще я почему я ее связала это предисловие я вам сейчас просто расскажу потому что я увидела в такую по нам померила она мне понравилось вот пока я собралась ее покупать ее уже не было а так как отпуск у меня подходил то я уже прям на море связала по нам девчонки и э, вязать буду из желтого не пугайтесь но вязала вязала как раз таки в отпуске потому что я связала вот эту вот и так она мне понравилась, что я начала вязать из, тех, из той пряжи, которая у меня была, alize cotton голд. Вот если хотите из этой, ну хотя я не советую, вот. Ну говорю, потому что вязала я из этой, ну сам мастер-класс из этой пряжи, ну я ее распустила, вот. Поэтому вот показала. Если вдруг вы будете вязать из этой, то три сложения. Я вязала в два, поэтому она получилась как шапочка, а не панама. Но вот это вот, что мне очень понравился, сам вот этот оригинал и держит форму, и, и вообще в ней не жарко, и в ней как раз она для пляжа хорошо, и так мне понравилось, и разутюжит она прям, ну и поля держится, ну все как надо, понимаете, все как для этой Панамы нужно, то вот это вот пляжа, это есть в Чехии, мне удалось купить, но вязала из нее кардиган, и вот у меня осталось два мотка, вернее, 3 осталось, но ушло у меня ровно два мотка, ну, там чуть-чуть осталось, но два мотка, девчонки, 220 метров в 100 граммах, вот, но я вязала в 2 сложения, это значит, что, если вы будете покупать другую пряжу на эту панаму, ориентируйтесь на длину 220 метров, если в одно сложение, то это 110 метров, но всего у вас уйдет на панаму 220 метров поняли дай о чем я говорю вот показатели здесь хлопок а еще полиэстер я думала что здесь один хлопок это какой-то эко-катон он переработан цвет у меня 768 вот дешевая она довольно таки в Чехии. для чехии это дешево 40 кром один моточек вот и два матка если это девчонки вообще идеально я не знаю ну, спрашивала я у леночки в украине нет на складах этой пряжи в россии может есть но в общем попытайтесь я лично я в магазинчике это просто купила может это остатки не знаю ну и соответственно рафия, девчонки так как я здесь ее купить не могу вернее я купила натуральную вот в таких вот кусках это я вам сниму видео как я вязала я связала и панамку и сумку из нее вот но но это что-то с чем-то, это целая эпопея с этой рафией. Ну, в общем, заболтала я, девчонки, вас. Давайте по факту. Значит, два мотка пряжи, крючок. Вы знаете, что я и спицы, и крючок, я люблю, чтобы петли свободно передвигались, вяжу не туго. Поэтому я вязала три с половиной. Вам же я порекомендую пятерочку, если вы туго вяжете. Я вяжу так вот свободно. Но в любом случае пробуйте я вам сейчас скажу сколько у меня 5 столбиков с накидом 5 сантиметрах вот чтобы вы ориентировались на образец раз два три четыре пять шесть семь восемь восемь столбиков с накидом у меня в 5 сантиметрах вот ориентировочно на эту плотность вязания вы и отталкиваетесь от, от этой плотности если вам нужна чуть больше шапка то возьмите толще крючок если меньше то э, тоньше пряжу меньше крючок если допустим детская общие параметры этой вот шапки от макушки тоже ориентировочно в конце я вам покажу на манекене мужчине на манекене женщине и на себе 24 сантиметра как бы от макушки вниз ширина самой шапки вот здесь вот. Вот какая-то она, она получилась универсальная, и подруга одела 54 сантиметра. Вот. Вы знаете, это я не там меряю, тут надо вот здесь вот мерить, упалеть. правильно? 56 сантиметров еще вам в помощь утюжочек это кстати разутюжена вот где будет в конце фотография на мне то там она только связана и вообще я пальцами там поля чуть-чуть подровняла вот так вот и сфотографировала на себе вот ну, ну в принципе все сказала размеры сказала сам сами поля у нас пять с половиной сантиметров ну, вот, вот вот так вот у меня как раз все все чики помбала так что еще вот мой черновик по которому я вязала и переписала все вот схема хотя я думаю вам будет проще я там все прописываю сколько в общей сложности там своя система чтобы вот это все не считать не считать ориентируемся по рядами и, и по видео но на всякий случай давайте вот так вот чтобы вы заскринили если кому удобно такая такое чудо то вы конечно его заскрините ну а это описание ну а дальше у меня идет видео крючок я сказала три с половиной миллиметра вот и погнали что я сказала про рафию можно еще из рафии я думаю как раз вот в эту плотность она прекрасно впишется если у вас есть возможность купить либо э, у вас есть, пожалуйста, я думаю, это панама будет вообще из рафии. вот, вот, ну вот такое вот у меня вступление длинное, но я у меня просто эмоции переполняют, я не ожидала, что она такая классная получится, вот, поэтому действительно меня переполняют эмоции, поэтому я вот так вот и, и трещу. Ну, в принципе, все, девчонки. Начинаем мастер-класс по петельной. Все у меня там каждый ряд, каждая петелька. Поэтому я думаю, даже те, кто э, э, в основном-то у меня вязальщицы спицами, поэтому мастер-класс вот для самых начинающих, которые совсем не вяжут. И поверьте мне, за день вы ее искрутите, все, девчоночки. Начинаем. Итак, я вяжу из бэбби котон голд колтон gold в два сложения значит делаем слепую петлю вот так вот обворачиваем и вот здесь вот отсюда где-то в половине ее начинаем вязать захватываем первую петлю оно в принципе у нас вот смотрите захват и провязывая столбик ну то есть воздушную первую воздушную петлю с этого захвата Вторая воздушная петля и 3 воздушная петля 3 воздушные петли далее 13 столбиков с накидом накид захватываю в эту в это кольцо провязываю сначала две петли далее еще и еще раз показываю накид к себе вытягиваю петлю 2 и всего 13 вот это число воздушные петли мы не считаем то есть у меня 2 еще 11. 12. Так, проверяю это не все это не считаю петли быть раз два три 4 5 шесть семь восемь 10 11 12 13 так теперь мы это кольцо стягиваем и соединяемся соединительным полустолбиком вот здесь вот у нас воздушные петли 1 2 3 и в третью петлю продеваем крючок и вытаскиваем и сразу же соединяем с петлей. Это первый ряд. Второй ряд три воздушные петли подъема. Раз, 2 три. Ой, видите одна ниточка. Следи. Раз, два, три. И далее, столбики с накидом. Первый столбик с накидом мы вяжем в ту же дырочку, за которую мы прихватили вот это вот соединили кольцо. То есть здесь получится как бы из одной дырки два столбика, но это не столбик, а петли подъема. Столбик с накидом в следующую петлю. Далее два столбика с накидом. Следующую петлю из одной петли два столбика с накидом. Раз и два. Видите, они из одной петли. Из следующей петли один столбик с накидом. Раз. Далее два столбика с накидом. Раз. Итак, чередуем 2-1. 2-1. заканчиваем мы одним столбиком здесь вот смотрите вот это уже сюда не вяжем здесь мы уже соединяем всего столбиков у нас здесь 20 соединяем перепроверяем по количеству столбика чтобы вы не связали в не вязали в эту петлю здесь не нужно далее снова третий ряд 3 петли подъема снова мы в третьем ряду вяжем в этот же столбик первую первый столбик в общем в эту же дырку и точно также из одного одного вывязываем один, со следующего вывязываем два раз два один и со следующего, следующего два, раз, два, вот смотрите, один, из этого две, тоже две, и из этого одна, и так до конца ряда чередуем, одна, две, одна, две, конце ряда так, так и в конце вот 31 петля она у нас одиночная ну то есть всего 31 петля здесь не считая вот этих петель подъема перепроверьте заканчиваем мы столбиком без накида одним в дырочку Далее соединяем снова соединительным полустолбиком четвертый ряд 3 воздушные петли. И вяжем точно так же вторую отсюда петлю, одну одиночную. Все точно так же, как и в предыдущих двух рядах. Одну двойную из этой 2. Раз. Два. И одна одиночная. Один. Раз. И двойной. И так далее до конца ряда. и последняя петля 47, просто столбик всего 47 воздушных столбиков с накидом здесь, в этом четвертом ряду, и соединяем точно так же. Так пятый ряд: 3 воздушные петли подъема три. Далее то же самое в ту же петлю. Первый столбик с накидом. Далее два столбика одиночных. Раз, один. Далее следующий два. И теперь двойной через два одиночных столбика. Здесь один и в него же второй. Ой, накид забыла. И второй. Так, снова два одиночных. Раз. Два. И двойной. Раз, два, то есть вот два одиночных двойной, два одиночных двойной, и так до конца ряда. Так, конец ряда у нас. Заканчивается пятый ряд. Две из одной. И два столбика. Раз. Два. Всего 63 столбика с накидом у нас по кругу. И соединяем пятый ряд шестой ряд три воздушные петли опять первую мы вывязываем из той же дырочки далее у нас пять столбиков одиночных раз два 4 5 далее двойной 6 двойной 1 и 2 далее снова 5 одиночных и так до конца ряда 5 одиночных и двойной 6 двойной и И в конце шестого ряда у нас тут двойная и три столбика с накидом последние раз два, три и соединяем. Это у нас шесть рядов, седьмой ряд. Три петли подъема здесь мы уже сюда не вяжем, здесь вяжем сразу же 6 7 столбиков без накида. Забыла сказать, вот в шестом ряду у нас семьдесят четыре столбика с накидом всего, вот по, по шестому кругу. Итак, здесь у нас три, четыре, пять, шесть, семь и далее двойной. Далее снова 7. Раз. Два. далее до конца ряда и так конец седьмого ряда заканчивается у нас одна двойная и 2 одинарные и всего в седьмом ряду у нас 83 петли 83 столбика вернее с накидом 1 и 2 по схеме замыкаем здесь кольцо далее два ряда мы вяжем ровно то есть делаем 3 воздушные петли подъема и вяжем из каждого столбика здесь уже не вяжем вяжем со следующего начинаем вяжем без добавления то есть на один столбик один столбик никаких добавлений все один к одному и вяжем ряд Восьмой и девятый ряд мы вяжем ровно вот я вяжу ряд по кругу до конца. Так, и в конце ряда, вот в последний мы не вяжем, помним, да, все точно так же. И здесь в третий столбик мы соединяем соединительным полустолбиком. Так, всего у нас здесь 83 петли, ничего по общему количеству, ничего не поменялось. Далее еще вяжу девятый ряд, точно так же, 3 столбика воздушные петли подъема и далее 83 столбика здесь вот смотрите цепочка над цепочкой здесь вот она у нас петля первая и 83 вяжу столбика в конце ряда снова замыкаем кольцо Опять же, повторюсь, сюда мы не вяжем. Вот сейчас третью раз, в третью воздушную петлю замыкаем. Так, десятый ряд. У нас 5 воздушных петель. Теперь 1, 2, 3, 4, 5. Теперь, смотрите, одну петлю мы пропускаем. Здесь у нас воздушные петли над воздушными петлями. Одну пропускаем и в следующую вяжем. Столбик с накидом. Далее. Две воздушные петли. 1 Два. Снова один пропускаем. Следующий вяжем. И так далее. Значит, две воздушные петли. И столбик через столбик. Один пропускаем. Следующий вяжем. И так до конца ряда. Итак, в конце мы соединяем опять же видите одну петлю пропускаем вот мы провязали две воздушные петли подъема 41 всего раз у нас вот это 42 у нас петля ну как бы столбик имитация значит здесь раз, 2 три, в третью петлю снова полустолбиком мы соединяем вот таким вот образом Теперь снова 5 воздушных петель следующий ряд 3 4 5 и точно так же как 10 ряд мы вяжем далее продолжаем вязать повторяем 10 ряд 1 2 и в эту же петлю теперь мы не считаем потому что у нас между петлями есть промежуток из воздушных петель Мы просто вяжем в эту петлю всего здесь вяжем 6 рядов вот такой вот сеткой значит это у нас 10 11 12 13 14 и 15 ряд С 16 ряда мы начинаем вывязывать поля значит делаем опять же 3 воздушные петли подъема раз два три далее что мы делаем вяжем петлю из воздушной здесь у нас 2 воздушные петли значит Столбик с накидом один, второй и третий из петли. Далее в следующем квадратике мы одну петлю пропускаем, вяжем из второй и из петли. То есть одну здесь у нас по квадратика получилось 2-2 столбика с накидом. То есть столбики забыла сказать, вяжем столбики с накидом снова. Значит, из каждого один столбик с накидом. Второй столбик с накидом. И третий здесь можно как бы всю захватить петельку 3 следующем пропускаем один пропускаем со 2 Следующего у нас два столбика с накидом 1 и 2 и так по кругу мы чередуем 3 2 3 2 3 2 3 2 так вот здесь вот девчонки если считать я уже провязала по кругу и остался у меня последний квадратик здесь у меня 103 столбика с накидом вот начиная отсюда заканчивая здесь и сейчас я здесь провязываю в обе петли хотя мне нужно одну пропустить 103 104 105 и соединяю вот, за третью раз 2 3 за третью соединяю столбиком без накида по э, соединительным полустолбиком далее 17 ряд 1 2 3 воздушные петли подъема и вяжу просто столбик с накидом в каждую петлю 17 ряд у нас вот есть 105 петель я провязала и теперь мы вот эту петлю если помните раньше мы ее не вязали в эту петлю здесь мы ее провязываем то есть у меня 106 петель 106 столбиков с накидом одну петлю мы добавляем так в каждом ряду это у нас 17 ряд соединяю я его далее делаю 3 воздушные петли и вяжу столбики с накидом из каждой петли то есть семнадцатом ряду у нас 106 столбиков так 18 ряд у нас здесь 106 петель и вот 107 мы вывязываем опять же то есть мы ее добавляем из той петли которую мы раньше не использовали соединительный полустолбик то есть здесь у нас 107 столбиков с накидом восемнадцатом ряду и 19 ряд 3 воздушные петли и вяжем столбики с накидом и с каждой предыдущей петли все точно так же девчонки вот монтировала видео и конец 20 у 19 ряда вот кусочек но ну, я же говорю я была в отпуске и он потерялся в общем здесь вот тоже как бы 108 петля, она последняя, тоже здесь как бы она добавилась. Ну и соединительный столбик, это как, как везде, и плюс я ниточку вот эту вот проделаю сюда в конце. Так что, простите, уж простите, вы вот смотрите, покажу вам, какое безобразие из этого получилось Катунгу. Хотя не совсем безобразие, я вам должна сказать. Ну, не, не такое уж безобразие, поэтому я его, конечно, распущу, мне вот та вот, ну, очень понравилось. Прям с той пряжи, прям идеально. Ну, я думаю, израфия. Хотя вот для как для детей по намочку в два сложения, я думаю, и неплохо будет. Тут она не разутюжена, ничего. Это просто. Все, девчонки, сейчас показываю на себе и на дядечке на манекене. Потому что я уже дома. Смотрите, какая красота на манекенчике. Ну правда же красота. Вот я же говорю, я. После моего горького опыта с Рафией натуральной, вот с этой пряжей прям вообще, ну такая панамусечка получилась шикарная. Вот шикарная, на мой взгляд, девчонки, как, вот, вот как вы скажете. Я думаю, вы со мной согласитесь. И простенько, все очень простенькая и красивенько. Ну вот и на дядечке, между прочим, вполне себе. Я это к чему? Я это говорю к тому, что и размерчик такой как бы универсальный, да. поэтому класс я такая довольная я вообще и у меня такая такое то ли то ли голова такая то ли лицо такое что мне ни кепки не идут ни вот эти не шляпы не ни панамки никакие вот это единственная та модель которую я могу на себя напялить и прекрасно себя мне чувствую девчонки вот мне идет и я комфортно себя чувствую вот Поэтому вот так вот. Ну, а на сегодня все, девчоночки, я с вами прощаюсь. С вами была Вика из Школы Рукоделия. Всем пока-пока.